Всем привет! С вами Алена. И уже прошел Новый год. И все уже подарили друг другу подарочки. И сегодня я вам покажу, что я подарила своим близким. И папе я подарила вот такого вот петушка, а маме вот такого вот. Они просто чудо какие смешные. И у падного петушка так получилось что-то какие-то глаза такие странные. Похоже, похожие на нашего петуха, который у нас. И вот такие вот чудо, просто они такие мягкие и просто вообще такие классные. А родители мне подарили вот такую вот кофту. Многие уже наверное заметили, это кофта с наушниками. Итак, фирма у этой кофты Азар, Азар или Азар как у фирма. Это фирменная кофта и она меховая. В этой кофте я буду ходить либо осенью, либо в начале весны. И тут в кофте, кофта просто очень классная, она настолько теплая И наушники у нее вот не выпадают, знаете, я вот не люблю такие, то есть наушники, которые выпадают из ушей. А вот это вот просто чудо-наушники, они не выпадают, и я обожаю такие наушники. И у них, кстати, очень качественный звук. И у нее тут проходит через весь капюшон вот это вот. Это вот все. Наушники запасные там тоже есть. И только те наушники, которые запасные, они белого цвета. Еще здесь есть для пальцев вот такие вот, чтобы продевать пальцы. Вот так вот, то есть идет через всю куртку, вот этот провод. А потом здесь еще есть дырочка такая. И то есть он в эту дырочку.. И потом оказывается в кармане. Сюда вставляешь плеер там или телефон и слушаешь музыку. Сейчас я одену, а то мне холодно. И еще у нас есть в семье традиция. Мы то есть каждый год покупаем э, мягкую игрушку. Ну какой год то есть будет, такая мягкая игрушка должна быть. И в этот раз мы купили вот такую вот курицу. Она настолько смешная. И мы всегда вот, пытаемся как-то выбрать более смешных таких ну и ладно, всем пока. Кому понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и также подписывайтесь на мой инстаграм. И также пишите в комментариях, что вам подарили родители и друзья на Новый год. Мне очень интересно знать.